Стенание истомней, вскрика чайки. Речистые, застенчивы тихи, когда впадают в омут винной чарки. Молчание, почти уже, стихи. Глядеть во тьму дано, незрячим взглядом. Дом Господа затерян среди звезд. Присмотришься и никого, нет рядом, в венце, изрос.